Спасибо, спасибо. Ну что, друзья, добро пожаловать на наш новостной очередной вебинар. На сегодняшний день я буду вам рассказывать про новости в матричном направлении, по договору оферты, по а венчурному фонду, про все нововведения, дополнения и все, что мы будем делать в ближайшее время. У нас сейчас будет небольшое вступление, порядка пяти минут, мне кое-что нужно с вами обсудить, и потом мы уже перейдем к конкретике. Первое, что я хочу вас попросить, это подготовьте тетрадь и ручку для того, чтобы записать все, о чем я сегодня говорю, и потом дублировать по структурам. Если подготовили, если у вас это уже на месте, поставьте плюс час, чтобы я видел. У нас сейчас вот более 270 человек в эфире, мне нужно, чтобы каждый из вас действительно все это записал и все эти новости потом мог донести по своим структурам. Также огромная просьба к лидерам вообще ко всем партнерам, которые проявляют активное участие в жизни холдинга. Если в чатах будут задавать какие-либо вопросы, пожалуйста, то, что вы сегодня вынесете, консультируйте там людей, не перепосылайте их на кого-нибудь. Если у вас есть такая возможность, свободная минутка, ответьте на вопрос человека, который туда этот вопрос задал. Ладно? Договорились с вами. Также последний момент по договоренностям. Все вопросы, которые у вас сегодня будут возникать, пожалуйста, записывайте в тетрадь, также делайте себе пометки, и в конце мы выделим 10-15 минут на то, чтобы разобрать все ваши вопросы. Важно, прошу внимательно слушать вебинар, чтобы вы не задавали те же самые вопросы, на которые я в течение вебинара дал ответ. Окей? Чтобы у нас это все время прошло максимально продуктивно и эффективно. Первое, с чего хочу начать. А, про позитивное отношение. Вы знаете, я был действительно поражен тому, насколько много людей вошли в ситуацию, они посмотрели видео, поняли, что большая часть денег шла не через компанию, через людей, они поняли ту ответственность, на которую я себя взял. Депозит, представьте, 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей. И она это сделала вот совсем недавно. И она звонит, говорит, Артем, слушай, вот я, я все понимаю, я посмотрела видео, я в шоке, что ты взял на себя такую ответственность, просто снимаю шляпу, давай, может быть, я тебе какими-то идеями подскажу. Мне очень жаль, что многие люди негативят, что они, вот, они не понимают, что такое бизнес, и там начинают негативить, мне вот хочется тебе наоборот чем-нибудь помочь. В адрес таких людей я вот просто от всей души я хочу вас поблагодарить за то, что вы Понимаете за то, что вы поддерживаете и относитесь с благодарностью в мой адрес, потому что, ну, действительно, многие вот, кто сталкивался с разными там проектами, компаниями, а, когда начинались какие-то проблемы, просто забирались деньги основатели исчезали. Я иду совершенно другим путем, на своей практике я таких людей не встречал в сетевом бизнесе, и те, кто ценит, вам спасибо. А, теперь. У нас также а, есть обеспокоенные люди тем, что а, ряд партнеров, а, кто-то даже из лидеров, кто-то куда-то переходит, перетягивает структуры там, и так далее. А, отвечу сразу всем, друзья, ну я не имею права запрещать людям куда-либо переходить. Понимаете, да? То есть уходить в другие компании, проекты и так далее, это их осознанный выбор и так далее. Но я вам сразу хочу сказать, что есть уже структуры, вот, например, они пошли, потянули народ. И там скам. Причем скам не такой, что там кому-то что-то вернут или возместят, или еще что-то. Все, закрылось, до свидания. Понимаете? И проблема в том, что действительно на рынке, на сегодняшнем, ну, больше 95, наверное, процентов, а то и больше компаний, проектов, всего остального. Если возникнут проблемы, никто не будет делать так, как я. Очень мало кто такое сделает, но я же говорил, за всю свою практику я ни разу такого не встречал. Никто не будет дальше за вас сражаться, бороться, что-то придумывать, выходить из ситуации, брать на себя обязательства и так далее. Проблемы закрыли, пошли дальше. Вот их решение. Поэтому, если вы хотите действительно стабильности, надежности, если вы хотите понимать, что вас не предадут, вас не обманут, вас не кинут, то вам нужно оставаться здесь. Если вы готовы рисковать в этом плане, то есть идти на людей, ну, неизвестно, с которыми что там будет и как там будет, ну, конечно, вы можете идти по разным проектам, я никому никогда слова не скажу. Единственное, что я попрошу сразу здесь всех людей. Если вы куда-то уходите, переводите свою структуру, то не надо, пожалуйста, перетягивать людей из других структур, потому что лидеры на это жалуются, и неприятно, что другие лидеры пишут их людям и говорят, ребята, там пока в GMMG проблемы, пойдемте куда-то с нами зарабатывать. Это неэтично, не некорректно, и поэтому те люди, которые будут вот таким образом поступать, ну, блин, ребят, так тут может дойти до блокировки кабинета с вашими матрицами и всем остальным. Поэтому, пожалуйста, ведите себя этично. Если переходите, переходите со своей структурой, вам никто слова не говорит. Но не надо, пожалуйста, заниматься перерекрутингом и ставить палки в колеса другим лидерам. Это не этично, это некрасиво, понимаете? Дальше. Что касается негатива. Негатива. А есть люди, которые звонят мне с угрозами, там, еще с чем-то, с претензиями и так далее. Я понимаю, что вы озлоблены, что вы не получили бешеных процентов, как планировали. Кто-то еще даже свое не вывел, многие люди. Я это прекрасно понимаю. А я уже много раз говорил о том, что более 80% заходящих средств в компанию, точнее в токен, они шли не через компанию. То есть люди покупали их между собой. Несмотря на это, даже за эти деньги я взял на себя полную ответственность. И я много раз говорил о том, что сейчас я нахожусь в такой ситуации, когда за год из 350 тысяч долларов, находящихся в резервном фонде, нужно сделать более 4 миллионов долларов. И я никому из вас не звоню, не пишу, не жалуюсь, не говорю лидерам, что вы плохо работаете там, или еще что-нибудь. Но ну, это бред, это моя ответственность, я ее принял на себя. То же самое происходить должно у каждого человека. Трудности, проблемы – это неотъемлемая часть жизни, и тем более любого бизнеса. К сожалению, это так, а может быть и к счастью. И любая проблема – это зона роста. Я вам говорю, что за эти деньги я несу полную ответственность. И для многих людей, которые говорят, вот ты там кинуть кого-то хочешь, еще что-нибудь. Если бы я хотел кинуть, в конце января в конце января в резервном фонде было больше 900 тысяч долларов в резервном фонде. И вот как вы думаете, если бы я хотел кинуть, что бы я сделал? Я бы забрал эти деньги и исчез? Или я вот это вот все выплатил, оставил бы себе вот столько и должен был остался 4 миллиона? Вот по вашему мнению, как бы я сделал в такой ситуации, если бы я хотел кого-то кинуть? Как бы я поступил? Остался бы я в России вообще? Приехал бы я обратно в Краснодар, где здесь я рискую свободой, где я рискую жизнью и не только своей, когда поступают угрозы. Но по вашему мнению, просто включите логику. Я бы это сделал, и вот мне просто, ну, тоже неприятно, чисто с человеческой стороны, когда а, звонят люди какие-то незнакомые, я с вами вообще там не общался, не знаком до этого, сделал, вот это вот, еще и по пьяни кто-то звонит, блин, ребят, ну что за детский сад? И эти люди, знаете, что еще говорят? Вот я хочу, чтобы все, все партнеры это слышали. И эти люди говорят, да пофигу на остальных. Ты мне, главное, мое сейчас верни, я тогда к тебе претензий иметь не буду. Они вот так говорят. Вы понимаете отношения этих людей? Им плевать на то, что вот отсюда, если сейчас забирать, то потом еще проблемнее будет всем людям рассчитаться, чтобы вот с этим. Им плевать. Они звонят и говорят, ты мне верни, говорят. А те остальные пофигу вообще. Я вам сразу говорю, для всех условия одинаковые. У нас есть договор оферты? Я со своей стороны его соблюдаю. Вы его подписывали, когда инвестировали, читали вы его или нет, это ваша ответственность, а не моя. Я не обязан каждому человеку лично объяснять вот это, то, что я прописал для всех. Понимаете, да? И если вы это не соблюдаете и относитесь к этому с пофигизмом, как я должен к вам относиться? Почему я должен к вам относиться с позитивом объясните мне? И если вы мне звоните в надежде, что я вот отсюда начну выдергивать и вам вот как такому тупу земли что-то вот отдавать в ущерб другим людям, нет, такого не будет. Мы рассчитываемся полностью со всеми людьми, всех выводим до безубытка. И я вам больше скажу, есть еще ребята, которые говорят следующим образом, они говорят, да что вот это вот, мне голосовое переслали сообщение, я не буду говорить, кто это, я думаю, может быть, он посмотрит немножечко, вразумится. Вас называют стадом баранов, тех, кто мне верит. Вас называют баранами, потому что вы мне верите. Вы как считаете это справедливо? На ваш взгляд. Вот вы считаете, вы чувствуете себя баранами, доверяя мне? Меня это зацепило лично. Мне неприятно, что о людях, которые мне доверяют, и идут за мной, говорят таким образом. И вот если вы сейчас, вот этот уважаемый человек, который написал, это, отправил голосовое сообщение, если вы сейчас посмотрите, вот почитайте чат и подумайте еще раз над своими словами о том, как вы относитесь ко мне, к компании, к людям здесь находящимся. Вот. И вот это вот все, то, что у нас позитивных большинство людей, вот больше 80% людей, это те, которые реагируют адекватно, они понимают, они поддерживают, они готовы идти дальше, все здорово. И я призываю, друзья, всех остальных, еще раз, у нас сейчас есть вот эта сумма, из которой надо сделать вот это, чтобы все наши партнеры... Остались как минимум при своем. Понимаете, да? Поэтому я еще раз вас прошу, поговорите со своими структурами, поговорите со своими людь людьми. Объясните им, что сейчас конкретно происходит. Какую ответственность взял на себя я, и как нужно относиться, чтобы мы все из этого выкарабкались. Понимаете? Просто если каждый начнет мне звонить, а ну, таких звонков действительно много поступает и говорят забей на остальных, мне верни, забей на остальных, мне верни, ну блин, ну вам самим не стрёмно? Тысячи людей просто из-за вашего вот текущего момента Я, и эти люди по большей части у них а, они это не последние деньги далеко, просто им вот им вот надо быстрее чем остальным. это неправильно, так не должно быть. Если вы не хотите быть частью, у вас есть договор, вы его подписали. С любой стороны, с юридической, с криминальной, с любой стороны я прав. Вы подписали этот договор. Я свои обязательства выполняю. Вы никаких претензий ко мне не, не можете физически иметь. Поэтому не мешайте, я еще раз, вот уже сто тысячный раз прошу, Не мешайте. Решать проблемы. Вот это первое вступление. Так, насчет остального сейчас а, расскажу полностью. У нас не будет никакого закрытия. Не дождутся никогда никакого закрытия. Этот год у нас будет еще более прорывным и еще более интересным. И для людей, которые пойдут дальше, это ходности будут сумасшедшие просто. Вот это время, которое было немножечко подумать обо всем, что происходило. И что с этим можно сделать? Вот это было, будет намного интереснее, намного перспективнее, намного круче. Первый момент. Кнопки. Кнопки. А, возврат договору оферты и а, венчурный фонд. Смотрите. В течение двух дней, может быть это сегодня, может завтра, заработают а, а, вот эти вот две кнопки. То есть каждому я, я сегодня расскажу, что касается договора оферты, что касается венчурного фонда, как это все будет происходить, и вы для себя уже сможете принять решение. По договору оферты и по венчурному фонду появятся кнопки. Каждый человек сможет их нажать. То есть выбрать для себя, что удобнее, что комфортнее. Не хотите дальше сотрудничать с компанией, претензий, вопросов никаких. Друзья, это ваш выбор, я его уважаю, я его понимаю. Вы нажимаете венчурный фонд, ой, договор оферты. Если вы хотите дальше работать, дальше с нами взаимодействовать, вы нажимаете венчурный фонд. А разница в том, что а, вот та сумма, которая да, без безубыток, либо она вам вернется по договору оферты, это произойдет на личный кабинет, откуда вы это сможете вывести, произойдет это максимум до 1 февраля 2020 года. То есть а, у нас осталось а, 11 месяцев. Я постараюсь это сделать быстрее, то есть я думаю, что есть возможность это сделать быстрее, если получится здорово, если нет, то вот это крайний срок, вот это крайний срок, но я уверен, что у нас есть шансы сделать это значительно быстрее. Что касается вечерного фонда, я сегодня буду вам подробно расписывать, что это такое, какие нас ждут приблизительные возможности, варианты и так далее, то есть отсюда уже сможете выбирать. Отсюда сможете выбирать. А также здесь по вот этим двум вещам. Когда вы выберете, вы попадете в определенную базу. То есть если ДО, то в одну, если венчурный фонд, то в другую. А после этого мы сейчас занимаемся расчетами. Потому что многие люди не выводили, делали реинвесты. Да? Многие, кто-то вообще просто не выводил, копил. А кто-то, например, то есть до безубытка вышел, да, например, то есть у него депозит заморожен. Но при этом он свое не выводил. То есть, и вот эти все случаи мы сейчас просчитываем. И здесь будет следующее: что а, у вас налоги не, да, то есть реинвесты здесь, если вы вкладывали реинвесты из заработанных, это не учитывается. Я повторяю: то есть, по возврату, по, по а, фонду венчурному это не учитывается. Учитывается та сумма, которую вы внесли изначально. Понимаете, да? То есть то, что вы внесли изначально. И здесь а, получается схема такая, что, например, вот у вас сумма инвестиций там условно 10 тысяч долларов да например вы не выводили там неважно как это было вам пишется в кабинете это будет в течение 7 дней примерно вам пишется что ваша сумма до безубытка, там условно опять же 10 тысяч долларов и показан расчет что вы внесли столько-то а вывели столько-то партнерка была столько-то и у вас есть две кнопки Верно и нет. Если вы нажимаете верно, эта сумма у вас уже считается фиксированной. Да? То есть это ваш конкретный безубыток, который пойдет либо в ТО, либо в венчурный фонд. Если вы нажимаете нет, у вас выходит окно, в котором нужно описать, почему нет. И ваш, ваша сумма вот это пересматривается заново. Понятно, да? Вот этот момент понятен? Напишите в чат, пожалуйста, да или нет. Именно по кнопкам и потому как будет пересчет вестись. Так, есть. Хорошо. То есть в течение двух дней будет кнопка выбора, и в течение семи дней у вас будет перерасчет, Прямо в кабинете на инвестиционном направлении вы сможете, вам будет предоставлен выбор, либо указана сумма, либо верно, либо нет. Если нет, то нужно будет описать причину, почему нет. И будет опять пересмотрено это все. То есть для того, чтобы сделать, чтобы действительно всем партнерам все пошло до безубытка. Даже тем, кто вот не выводил и инвестировал, еще как-то все нужно просчитать, все нужно просмотреть, чтобы никто у нас в минусе не остался. Это самое главное. Дальше. Вот это то, что касается кнопок. У многих людей помимо этого был вопрос по кнопкам матриц. Матрица. Поставьте плюсы, кто уже открывал матрицы за счет ну, подарочные, подарочные, за счет компании Матрицы, кто открывал. Здесь важный момент. Кто еще не в курсе, вне зависимости от того, подаете вы на договор оферты или на венчурный фонд, вы можете бесплатно получить матричные площадки, долларовые. Для чего? Чтобы за время, пока идет раскрутка компании, разрабатывается венчурный фонд, направление, заработок и так далее, чтобы вы могли за это время что-то зарабатывать без собственных вложений. То есть, чем больше был ваш депозит, тем больше, больше вам откроется матрица. Помните, у нас была табличка. В последние разы мы прописали, если у вас общая сумма депозитов за все время до двух с половиной тысяч это одна матричная площадка, если до 7,5, это две матричные площадки, если до 15, это три матричные площадки и так далее. Если у вас уже они открыты какие-то, то вам в любом случае откроется еще сверху. Это все делается в долларах, то есть матричные площадки вам открываются в долларах. И я еще раз повторяю, вне зависимости от того, подали вы на договор оферты или на венчурный фонд, вы можете этим воспользоваться просто так. Это не замещение чего-либо, это просто как небольшая компенсация, чтобы каждый человек за время, пока вот у нас идет проблемный период с инвестиционным направлением, чтобы вы могли за это время зарабатывать деньги, ничего не вкладывая. Понимаете, дальше в Вот, Виталик пишет, не могу открыть, пишет, нет открытых пакетов. Я сегодня уже должны включить эту функцию, чтобы учитывались все открытые пакеты за все время. Мы это сделаем. То есть вы сможете это сделать. Все открытые пакеты за все время. Чтобы, а, потому что многие депозиты там остановлены, заморожены и так далее. Дальше. А, что еще важный момент. Смотрите, деньги, которые, вот за которые открываются, они не начисляются вышестоящему вашему. То есть так как это бесплатные открывающиеся площадки, ваш вышестоящий за эту подарочную площадку ничего не получает. Но... Уже с последующих ваших автореинвестов доход идет как положено, понимаете, да? И плюс к этому еще мы специально сделали так, чтобы а, вот эта подарочная площадка не занимала место в матрице. То есть, например, вот стоите вы, у вас человек, например, двое стоит там или один, да? И раз у вас один человек в структуре в первой линии открывает подарочную площадку и занимает место, но денег вам не приносит. То есть мы это убрали. Чтобы а, этот человек место не занимал, чтобы сюда встал человек уже с, ну, с реальными деньгами. А когда ваш партнер, у которого открыта а, бесплатная матрица, сделает автореинвест, то есть уже живыми деньгами, тогда, это, а, тогда он вас, под вами место займет. Понимаете, да? Чтобы это работало нормально. Чтобы это работало нормально. Напишите, пожалуйста, в чат по матрицам. Понятно? По матрицам понятно? Так, есть. Идем дальше. Значит, что еще сейчас внедряется в матрицы? Так как у нас это сегодня самое активное развивающееся направление, то есть вот инвест у нас сейчас, так как не работает, он отошел, а Сейчас большая часть людей работает на матрицах, работает довольно активно, зарабатывают хорошие деньги. Кстати, поставьте пятерку в чат те люди, которые реально сейчас стабильно уже зарабатывают на матрицах и выровняли свое финансовое положение за счет этого. Поставьте пятерки, чтобы люди посмотрели, сколько вас здесь. Те, кто реально вот вместо того, чтобы ждать что-то, взял себя в руки, взял обучение, взял свои навыки, взял свои способности, все это внедрил в матрицах и зарабатывает деньги. То есть я здесь показываю позицию, друзья, что э, я понимаю трудно, я понимаю, многие сейчас сидят и думают, блин, а что же делать, а выхода-то нет, там еще что-нибудь. У меня такие же мысли были, когда возникла эта ситуация. Я просто сидел вот с такой головой, а ночами не спал, не ел нифига, вот такие вот мешки под глазами, э, блин, эти мигрени всякие, головные боли, все остальное, то есть ну, вообще сумасшествие полное. Но потом я взял себя в руки и говорю, ну смысл просто от того, что я сейчас буду сидеть и сопли пускать. Ну что изменится? Ничего. И у меня два варианта. Либо я продолжаю пускать сопли и находиться в заднице, извините за выражение, либо я беру все в руки и делаю еще круче. Я принимаю опыт, я принимаю какие-то свои ошибки и делаю так, чтобы больше их не повторять и сделать еще лучше. И все. И, то есть с этого момента начинается совершенно другая жизнь. Если вы это для себя примете, то будет по-другому. Пишут, как быть, если далека от интернета. Есть обучение, как работать по земле. Прямо на первой площадке по матрицам специально я записал обучение, как работать с теплым кругом. Там вообще интернет не нужен. Достаточно только свою ссылку реферальную иметь, все, больше ничего не надо. То есть вы можете так сделать. Так, что по матрице? Первый момент. Обучение. Пошаговые инструкции и геймификация. То есть это один из пунктов, на который сейчас будет по матрицам упор. Мы дополним еще больше обучения, чтобы были прям вот все от и до, чтобы человек мог зайти даже на первую площадку и уже на ней сделать себе хороший результат. Кстати, кто вот это вот обучение на первых трех площадках уже смотрел на первых трех площадках которые от меня я запустил лично свое обучение в видеоформате кто уже смотрел поставьте плюс в чат и кто применял вот это важно применять ребят там схемы прям вот офигенно рабочие перестаньте говорить что вы все знаете Посмотрите видео, я и так это знаю. Начните делать, просто делать. Вот тогда будет по-другому. Николай пишет, дайте доступ к автоматизации, не от седьмой. Многие не умеют приглашать. Николай, человек не сможет работать с автоматизацией, пока не создаст личный бренд, понимаете? Без личного бренда это, блин, вообще ноль. Автоматизация работает тогда, когда у вас есть входящий поток. Нет входящего потока, нет автоматизации. Поймите, вот, блин, люди, поймите, нет вот этой кнопки, чтобы вы нажали, и к вам вот поток людей в бизнес понесся. Не существует ее. Выкиньте этот миф из головы, этого нет. Это неправда. Кто говорит, что это есть, это, блин, обманщики. Нету такого. Единственный способ создать сеть, э, два способа, прошу прощения. Первое, это наземная работа, то, чему я обучаю на первой площадке. Второй момент – это работа через личный бренд. Это то, чему нас обучают на четвертой, пятой, шестой площадке от Александра Бека. Вот два варианта. Все, нету больше. Нет волшебной кнопки, нет волшебной пилюли. Нету этого ничего. Примите. Дальше. А, так, так, так, так. А, клубная система. Клубная система. Смотрите, что я хочу сделать матрица. Так как у нас а, все продукты, вот начальные, например, завязаны были на месте, на матрице, сейчас инвест у нас отсеивается, а система, я хочу, клубную систему я хочу отставить. То есть, оставить. то есть посмотрите, у нас жилищная программа и автопрограмма работают от шестой площадки. Знаете, да, уже поставьте 5, кто в курсе. А, жилищная автопрограмма работает от шестой площадки. То есть это вам дополнительный поток в вашей матрице. И это все учитывается именно на долларах. Да, то есть матрица на доллар. Помимо этого, что еще? А, у нас с вами а, могут быть различные продукты, различные направления, различные нововведения. И все это будет плясать от матрицы. То есть человек не сможет принимать участие, участие в каких-либо дополнительных продуктах, продуктах, если у него нет площадки в матрице. Более конкретная система, то есть это сейчас на этапе идеи, это сейчас прорабатывается, я хочу сделать так, чтобы все продукты, которые у нас есть, они завязывались на матрице. То есть нельзя, например, вступить в венчурный фонд, не имея площадок матрицы. Нельзя вступить в жилищную автопрограмму, не имея площадок матрицы. Нельзя вступить в туристическую компанию, не имея площадок матрицы. Таким образом у вас здесь будет постоянный циркулирующий поток. Понимаете, да, зачем это делается? Плюс также сюда можно а, подвязать все, что угодно. Сюда можно подвязать кэшбэк, сервис, скидки и много-много всего. То есть вот этот вариант я сейчас а, рассматриваю, расписываю со всех сторон. И в ближайшие месяцы мы уже создадим полную клубную экосистему, в которой будет очень много различных плюсов. И все это будет базироваться на основе матрицы. Дальше. А, многие люди просили промоушен. Многие люди просили промоушен на матрице. И сегодня он запускается. Значит, в каком формате я придумал это? Называется это Upline, upline Promo. То есть спонсор делает, каждый спонсор делает промоушен для своей первой линии. Я это делаю для, для первой линии холдинга. Вы это делаете для своей первой линии. Люди ваши это делают для своей первой линии. Почему так делается? Потому что если ставить призы на глубину, холдинг ну, из воздуха деньги не возьмет. Понимаете, да? То есть нам нужно сделать так, чтобы у всех это работало одинаково. И при этом достаточное количество призов было и всего остального. В каком формате это будет работать? Первые семь площадок. Если у вас вот, есть человек, который в первой площадке делает автореинвест, вы эти 10 долларов отправляете ему. То есть человек, который закрыл у вас 10-долларовую площадку, вы отправляете ему. И вместо 20 долларов с круга он заработает 30. Здесь 20, здесь 40, 80, 160, 320 и 640. То есть здесь схема одинаковая. Здесь схема одинаковая. Да, запись будет. Дальше. Восьмая, девятая, десятая и одиннадцатая. Здесь интереснее. Здесь интереснее. На восьмой площадке спонсор дарит iPhone X, там XR, да, посвежее. iPhone XR дарит спонсор. Если у вас человек в первой линии закрывает восьмую площадку, вы ему дарите iPhone XR. Если вы находитесь в первой линии у холдинга, мы вам дарим iPhone XR. То есть вот таким образом. Дальше. Девятая площадка. MacBook Pro. MacBook Pro. Десятая площадка. Путешествие в Таиланд на двоих. Причем очень крутое, прям очень крутое. И одиннадцатая площадка мы сделаем самое интересное, самая веселая. Это будет на выбор один из четырех автомобилей: либо это Hyundai Solaris, либо это Chevrolet Niva, либо это Nissan Almera. Либо это Renault Logan. Вот такой вот промоушен. Естественно. То есть получается, что это делают вышестоящие. Вы, если не хотите, можете этого не делать для своей команды. То есть это ваш выбор, это как хотите. Но дело в том, что если мы все это сейчас начнем делать, то движение будет просто сумасшедшее. Мы готовы сейчас полностью, весь доход от матриц, который вот идет, например, мы готовы возвращать полностью партнерам. То есть для, да, для того, чтобы наши лидеры, наши партнеры быстрее зарабатывали, быстрее получали ранги, статусы и так далее. То есть получается, в ближайшее это все запускается ровно на два месяца. То есть 16 мая у нас будет подведение итогов. 16 мая будет подведение итогов. То есть вы это можете делать, а можете не делать. Если вы хотите сделать приятно, круто своим партнерам, то давайте это делать вместе. Если не хотите, ну это ваше право. Это ваш выбор, ну, я здесь не могу повлиять. Я не хочу вас никого заставлять, принуждать к чему-то, вы можете делать сами. Просто я вам скажу сразу, что если вы это сделаете, это очень положительно скажется на динамике развития вашей структуры. Люди начнут активнее работать, им будет приятнее, им будет вот они будут более заряжены, более мотивированы. А, поэтому хотелось бы просто задать вам вопрос сейчас, а как вы считаете... Ну, точнее, вы как вообще? В теме или нет? Напишите, да или нет? То есть будете вот такое делать или не будете для своих людей? То есть я говорю сразу, вся первая линия холдинга, которая у нас находится, мы это делаем. Напишите в чат, как у вас. Кто делает, кто не делает. Для своих партнеров. То есть с первой по седьмую площадку все, что вам приходит реинвестерами, вы возвращаете своей первой линии, от тому, от кого пришло. Девятая площадка, вы покупаете своему человеку iPhone XR, девятая площадка, вы покупаете MacBook Pro, девятая площадка, через нас мы вам помогаем, а, будет очень хороший туроператор, крутое путешествие, Челов... вот, выигравший ваш партнер отправится в Таиланд на двоих путешествиях получит. И если у нас за это время успеют люди закрыть одиннадцатую площадку, то это будет автомобиль, новый, новый автомобиль. Так, кто-то да, кто-то нет. Все, это, это ваше решение. Вот а сейчас опять понеслась куча вопросов. Где вы были в начале? Я спросил, не задавайте, не засирайте чат вот посреди вебинара, пожалуйста. Ну не надо. Я в конце вебинара отвечу на все ваши вопросы. Сейчас мы все разберем полностью, и тогда вы сможете задать вопросы. Окей? Про все сейчас более подробно расскажем. Мы про вы, и про все. Про все расскажем. Вот это делается не из замороженных денег. У вас уже открыты матрицы у всех. Вы можете запросить еще бесплатное открытие матриц себе, если еще не запрашивали. И если у вас человек авторинвестом приходит, вы этот, этот авторинвест пускаете обратно ему. И все. То есть, ну в общем, кто понял, кто делает, тот делает, кто не делает, тот не делает. От себя для всей первой линии холдинга мы вот это объявляем. Идем дальше. Так, я вам напоминаю, я вам напоминаю, что у нас продолжают работу автопрограмма и жилищная программа. То есть это все работает в штатном режиме. От шестой площадки в матрицах вы уже можете вступать сюда. То есть это просто, опять же, напоминание. Для тех людей, которые активно развивают холдинг, не забывайте, что эти программы у вас есть. Все это работает на сайте goodsforpeople.world. Вся структура у вас там сохраняется. И я напоминаю, что вы зарабатываете 10% от регистрационного сбора вашей первой линии. Понятно, да? То есть вы от каждого регистрационного сбора, кто у вас первой линии заходит, зарабатываете 10%. Об этом не забывайте. Вне зависимости от того, находитесь вы в ней или нет. То есть в любом случае вы эти 10% зарабатываете. Все, понятно, да? А, понятно ли по авто и жилищке? Кто хочет в подарок матрицу, друзья, не забывайте, у вас на инвестиционном пакете есть кнопка. Сегодня восстановят, ну, сегодня-завтра максимум восстановят старые депозиты, все откроют, чтобы они были в памяти, чтобы каждый человек мог открыть дополнительные площадки. Бесплатно. Окей? Okay? А, насчет, спрашиваю вот, Пупкин Юрий, как пересчитать. Все это пересчитают. Я еще раз говорю, друзья, у вас все это будет пересчитано, указана сумма в долларах и будет две кнопки, верно или нет. И если вы ставите верно, значит вот эта сумма вашего безубытка. Если вы говорите, что нет, вам нужно объяснить почему. То есть вы заполняете форму, отправляете, все это дело пересчитывает. Так, предлагаю сделать жилищную программу не на 5 лет, а на 10. На 10 тоже есть, Дмитрий, посмотрите внимательнее, пожалуйста. На 10 это тоже работает. Все, и с вопросами, и предложениями, пожалуйста, в конце вебинара. Сейчас будем разбирать венчурный фонд. Сейчас будем разбирать венчурный фонд. Итак. Кстати, я еще кое-что хочу вам сказать я вам говорил вот, в видео, которое я записывал, что у нас будет отдельно венчурный фонд, отдельно будет инвестиционная компания, которая будет основана там на обменнике и еще двух направлениях. А, вот этой инвестиционной компании не будет. А, вот эти направления, обменник и еще два, они будут внедрены, внедрены в венчурный фонд. Вместо того, чтобы делать разные направления, мы сделаем одно. И каждый партнер будет зарабатывать а, равносильно, равноценно своим долям, от доходности обменника и вот этих направлений. То есть основная задача венчурного фонда, я сейчас объясню, это создание активов. Активы. Какие активы сейчас создаются и что будет в первую очередь? То есть вот у нас есть да, токен, у нас есть биржа, у нас запустится букмекерская контора, мы запускаем платежную систему, мы запускаем обменник, мы запускаем туристическую компанию, мы запускаем раздел Games, то есть, да, где там лотерея, все остальное, аукционы и так далее, и тому подобное. И помимо этого, еще хочу сказать, что матрицы, также входят в венчурный фонд. То есть каким образом? Давайте я теперь объясню. 50% от доходности всех этих направлений и всего того, что мы будем реализовывать в процессе, то есть это очень много всего, 50% от всех этих направлений будет распределяться между держателями акций венчурного фонда. То есть это не фиксированный процент, это не какие-то конкретные вот 20-10% и так далее. Это 50% от доходности всего этого между держателями этих акций. Понимаете, да? То есть, вот что такое венчурный фонд. Создаются конкретные активы, и вы зарабатываете половину от чистой прибыли компании, холдинга. Понимаете, да, чем речь? о чем речь? Поставьте плюс, кто понимает схему работы. Да, отчет будет, отчеты будут постоянно, то есть у нас все это будет а, подвязано, я думаю, к одной странице и будет всегда показано, а, я думаю, мы сможем даже в режиме реального времени это сделать, чтобы прям все, все доходы постоянно фиксировались. Сразу скажу, а, уже на предстоящей неделе запустится полноценно раздел Games. Ну, само собой, матрицы а, уже работают, да, у нас в течение двух месяцев а, запустится туристическая компания, платежная система и обменник. Токены биржи, соответственно, уже работают. Что из этого всего выходит? Давайте я вам сравнительную характеристику пропишу. Вот есть у нас токен, да? Токен – это как акция компании. Понимаете, да, то есть это а, как в IPO акции действительно. Вот компании то же самое здесь. И в чем разница между, например, венчурным фондом или ICO, если бы мы просто делали там криптовалютный стартап? Подкрепление. Подкрепление. Чем подкреплена любая криптовалюта на сегодня? Напишите в чат. Так, в Games будет доллар и вся криптовалюта остальное, то есть это будет не на токенах. В Games будут доллары, и криптовалюты. Какой срок? Да, я объясню. Друзья, подождите с вопросами. Еще раз, запишите все свои вопросы, зададите потом. Чем подкреплена криптовалюта? Спросом. Совершенно верно. Спрос, предложение? Ну или как правильно заметили, ничем. И вот именно поэтому у нас а, пролетел наш токен в первый раз. Да? То есть вот до этого. То есть потому что единственным подкреплением на данном этапе у нас был спрос и предложение. Это мое упущение, и вот так вот в это произошло, потому что это было единственным подкреплением. Но нужно было при этом платить определенный фиксированный процент. Что у нас происходит в венчурном фонде? У нас это активы и реальные деньги. То есть каждый токен он подкреплен реальными деньгами. Почему? Потому что это акция всех компаний сразу. Понимаете, да, о чем речь? Это акции холдинга, которые на каждый токен приносится определенная прибыль. Понимаете разницу? Да, Денис, я, я запомнил, вот я же по этой схеме все и расписываю, то я думаю уже понял. Дальше, доходность, доходность, если здесь вот а, в обычных криптовалютах за счет чего вы получаете доходность, напишите в чат, а, в обычной криптовалюте за счет чего вы получаете доходность. Курс. Ну, рост курса, да? Рост. То есть есть рост, есть доходность. Нету роста, нет доходности. Все просто. Здесь дивиденды, потому что на каждый токен вы постоянно будете получать дивиденды. Сколько у вас долей, столько вы дивидендов будете получать в соответствии. И пока вы их держите, эти токены, вы получаете дивиденды. И плюс еще сам рост. Понимаете, да? И плюс то, что касается э, какого-то регулирования и законности. В криптовалютах пока этого вообще ничего нет. Вот прям совсем. Вот здесь это будет полное подкрепление со всех сторон. Соответственно, смело можно будет работать с Европой, с США и так далее. Вообще ничего не переживая. И здесь изначально будет оплата с карт. Понимаете? Вот. вот то, что я сейчас объяснил, понятно? Еще раз для тех, кто в бронепоезде, вопросы после информации. Пожалуйста, друзья, давайте разберем сейчас вот это, возможно, на ваш вопрос здесь будет ответ, а потом вопросы, окей? Так, это понятно. Дальше. В чем получается основная фишка? То есть вот мы постепенно запускаем вот эти направления, придумываем что-то новое, разрабатываем, дополняем, усиливаем. И в итоге получается что? Чем больше активов, тем больше дивидендов. Правильно? Логично? А чем больше дивиденды, тем выше курс токена. Правильно? И в итоге получается, что одновременно растут дивиденды, растет курс, и при этом нет никакого фиксированного процента, который мы могли бы, должны были платить. Соответственно, рисков в принципе никаких. Вот здесь уже другое дело. Нет просадок, потому что, хорошо, какие-то направления, может быть, отвалились или были там, неприбыльными, там, убыточными. Не вопрос, ради бога, хорошо, какая разница. Чуть меньше процентов по дивидендам начислилось. А в этом месяце все больше стало. Да, там какие-то направления больше приносли. Больше процентов по дивидендам начислилось. Все. И мы уже не переживаем. У нас нет такого, что мы сидим и думаем, блин, а хватит ли завтра притока, чтобы расход перекрыть, Блин, а вдруг вот здесь не пойдет, а вдруг не срастется? Все, здесь уже все зафиксировано. Вот то, что надо было. того получается, что растет курс, растут активы, мы достигаем определенного этапа, и с этим этапом мы уже выходим на биржу. То есть это сейчас еще прописывается, просчитывается. Я хочу, чтобы это тут было все, все рассчитано до мелочей, чтобы не надо было потом что-то менять там и так далее. Чтобы мы изначально прописали условия, которые… Полностью отображали все, что нужно. Вот эта схема бенчурного фонда, То есть стоимости конкретных и так далее, этого всего еще нет. Это еще не просчитано. Мы занимаемся. То есть мы сейчас смотрим, как это делают другие, какие там варианты, какие возможности, как это сделать лучше, как усилить и так далее. То есть нельзя сейчас взять, вот там за один день это все запустить. Ну, это не вариант. Нужно делать так, чтобы это было тщательно. Я увидел там кто-то пишет что вот это там будет долго, это не вопрос, идите по договору оферты. Кто вас заставляет сюда идти? Я вас не заставляю сюда идти. Идите по договору оферты, по заключенному между вами и мной договору, в течение года вы получите свои деньги и всего вам хорошего, ради бога. Я вас не уговариваю сюда идти. Я более того, вот, друзья, вот те, кто не считает GMMG чем-то большим, чем бизнесом, не считает нас семьей, не считает нас друзьями, там, близкими друг к другу. Идите на договор оферты, пожалуйста. Ну вот правда, нам не по пути с вами. Я не хочу делать бизнес с людьми, которые со мной только ради денег. Вот ну не хочу, ну не нужны вы мне. Я вам верну то, что вы вложили в себе, в минус, там, в жесткие убытки. Я это сделаю просто для того, чтобы наши пути разошлись. По-нормальному, мирно, как положено, по договоренностям, все спокойно. И разными путями давайте пойдем, пожалуйста, ну не нужны вы мне, не хочу я с вами делать бизнес. Я хочу строить бизнес с теми людьми, которые готовы быть семьей, которые готовы быть одним целым, которые готовы двигаться, добиваться, реализовывать что-то крутое, масштабное. Но если у вас ну, другое мнение, ну пожалуйста, идите своей дорогой, не мешайте нам. Так, сейчас еще, друзья, пару, пару предложений и перейдем к вопросам. А, значит так, время на создание условий и сайта для всего этого приблизительно 2 месяца. То есть у нас сейчас а, более-менее разгруз по работе, то есть мы успеваем нормально все. И примерно 2 месяца нам потребуется на то, чтобы прописать полные условия, прям все полностью подготовить слайд, чтобы это все было со, отдельно со своей партнерской программой, со своими всеми условиями, условия долей, документы, а, ну все полностью. То есть примерно так. С сегодняшнего дня уже а, мы начинаем готовить юридическую базу под это все, все цифры, все остальное. Видео, да, обязательно тоже сделаем. За это время... За это время, пока запускается, я напоминаю, что у нас уже запустится раздел «Games». games где будет лотерея 1 к 3, где будет аукцион, где будут шахматы. Все это будет на финансовой, на коммерческой основе. То есть вы друг против друга играете в шахматы, например, вы поставили ставки, и могут зайти еще зрители и поставить ставки на победителя. Здесь, вот, например, в 1 к 3 получается еще партнерская программа 10-5, то есть 10% с первой линии, 5% со второй. Вы будете получать от каждой ставки ваших партнеров. Понятно, да? То есть все, кто будут играть. Одна из трех побеждает, удваивает выигрыш, и у вас еще партнерка 10-5 от каждой ставки, неважно, выиграл человек или проиграл. И будет отображаться лоб, то есть… Описание того, кто играл, выиграл или проиграл. То есть прошел блок, три человека поставило, кто-то один выиграл, двое проиграли. Сразу логины и высветили. То есть вы будете в режиме реального времени наблюдать, кто ставит, сколько, кто выигрывает, кто проигрывает и так далее. И партнерка вам за это все дело будет еще начисляться. Если мы берем аукционы шахматы, здесь призовой фонд будет идти 80 на 20. То есть 20% забирает компания, 80% забирает победитель. Все это работает на долларах, евро и криптовалютах. То есть все платежные системы, вот которые у нас на сегодня есть, доллар, евро, биток, эфир, рипл и все, по-моему, да? да? То есть вот 5 валют, вот это все на 5 валютах будет работать. Это уже на предстоящей неделе, то есть вот это уже на предстоящей неделе будет работать. Помимо этого, за вот эти два месяца, пока мы будем делать э, э, сайт, сюда у нас заработает обменник, у нас заработает туристическая компания, у нас заработает платежная система собственная. То есть все это мы реализуем уже сюда. Вот это то, что мы сейчас делаем. Поставьте плюс, если вот эти моменты понятны. То есть, что мы сейчас делаем касаемо венчурного фонда, что это из себя будет представлять, как будет формироваться, ну, плюс-минус, как будет формироваться доход, откуда он будет идти, чем это все подкреплено, зачем это делается и так далее. Вот, кому понятно. Все. Итак, друзья, сейчас мы переходим к вопросам. Я попрошу модераторов сейчас, пожалуйста, вот задали, задали например, 5-6 вопросов, останавливает, пожалуйста, чат. Чтобы у меня было время на каждый вопрос ответить, чтобы не, не убегала а, наша лента. Задавайте, пожалуйста, вопросы по любым темам. Все, что касается договора оферты, все, что касается венчурного фонда, матриц, жилищной автопрограммы всего, что вам интересно. Так, стоп-чат, пожалуйста. Все есть. Чат заблокирован. Одну секунду. Так, если случайно выбрал матричные площадки, а хотел ВФ, можно ли как-то исправить? Александр, еще раз, матричные площадки вы можете выбирать вне зависимости от того, что вы хотите, венчурный фонд или ДО. Смотрите, еще раз, друзья, у вас есть ДО, есть венчурный фонд, вот между этим вы выбираете, а матричные площадки – это бонус, вне зависимости от того, это вы выберете или это, понимаете? То есть это просто вам бесплатно, чтобы… А, за время, пока по договору оферты вам возврат будет, или по вечерному фонду вы начнете что-то получать, какие-то дивиденды, чтобы в это время вы могли заработать деньги на маркетинг. Понимаете, да? То есть это просто бонус. <coughs> так, то есть партнерские перечисления по договору оферты не получим. Еще второй вопрос. По договору оферты минусуется та сумма, которую получил мой вышестоящий, то есть не вся сумма придет что мы инвестировали. Катя пишет, так, смотрите, по договору оферты партнерские, они учитываются в это. То есть все, что вы вывели, и все, что вы ввели. То есть вы ввели тысяч долларов, вывели 500. Вы, вы заберете 500 минус партнерские вышестоящим. Так, как проводить скайп-консультации? Есть обучение. Андрей, сделаем, дополним. Так. Помимо матричной кнопки, на кнопку «ВФ» можно нажимать «Да», только что объяснил. Так, нужно подробнее условия туристической программы, Светлана. А сейчас вот у меня прилетели люди из форума в Москве, то есть я отправил двух помощниц, чтобы они а, об, переговорили со всеми самыми крупными туристическими компаниями, агентствами, всем, кем только можно. И вот прямо сейчас они подготавливают этот отчет для меня, послезавтра этот отчет будет готов, и мы садимся за разработку туристической компании. То есть тогда будут условия. Так, а будут промо-материалы по промо в матрицах в кабинете? Александр, сделаем, сделаем. А кому нужны эти игры? Игорь, огромное количество людей у нас азартных, огромное количество людей. И если вы считаете, что они никому не нужны, зайдите в Google ради интересов, пейте, сколько людей играют в казино Вулкан или в какой-нибудь «Азино» «Три топора». Да? И посмотрите, сколько людей в это играет, сколько людей э, теряют деньги на спортивных ставках или еще где-то, понимаете? Этих людей очень много, их миллионы. И если дать им что-то честное, хорошее, где ну, действительно все открыто, круто, прозрачно, где их никто не обманывает, не кидает, то аудитория очень большая. Так, сроки выплат в РФ, Ольга, еще не готовы, я еще раз повторяю, все цифры, все, что касается долей, выплат, вариантов, возможностей, все мы это будем прописывать в течение двух месяцев, на это нужно время. Если вы хотите а, как можно быстрее вернуть свое, я даже не знаю, что будет быстрее, договор оферты или венчурный фонд. Может быть такое, что венчурный фонд стрельнет значительно быстрее, и люди, которые пойдут в него... Там, за предстоящий год не просто там, верну свое, а раз в пять больше заработают. Может быть и такое. Может быть такое, что по договору оферты те, кто вышли больше, ну, быстрее свое заберут. То есть это, это невозможно предсказать, это можно будет увидеть только на практике. Так, как пишут матрица это пирамида, это пирамида хорошо платит, если работать не сидеть. Смотрите, если, вот вы, многие люди, считаете, что все, что имеет форму вот такую это пирамида. да? То есть, если вы, вам говорят, что вот есть человек, и нужно пригласить трех там, или двух, а потом еще, это пирамида. Что тогда любая система в мире? Стоит во главе один человек, под ним еще три, под ним еще. Под ними девять, под ними и так далее. Что тогда остальное? Банковские системы, правительства, я не знаю, там. Блин, органы, структуры, что это тогда? По вашей же схеме. Матричная программа – это не пирамида. Матричная программа это -продукт – это IT-продукт со стопроцентной партнерской программой. Вот и все. Стопроцентный маркетинг матричного характера и IT-продукт, обучение. Помимо этого, там еще будет клубная система, о которой я говорил. Так. А по срокам, когда все возвращены будут, точнее, сколько месяцев? Еще раз, по договору оферты У нас договор заключается на один год с момента возникновения форс-мажорной ситуации. Это 1 февраля. То есть до 1 февраля 2020 года это будет точно все возвращено. Я постараюсь это сделать быстрее. То есть все от себя зависит, зависящее я для этого сделал. Но крайний срок у нас вот этот. Так, продолжаем. Открываю чат. Продолжаем, пожалуйста. Так, еще вопросы. Давайте сейчас штук 10 возьмем. Штук 10 возьмем и будем отвечать. Так. Есть. Блокирую чат. Сейчас буду отвечать постепенно. Так. Так. Интересует а, конкретная дата, когда заработает кнопка D.O. Светлана, об этом я говорил, в течение двух дней кнопка заработает. После этого, а, в течение недели, то есть вот сейчас у вас зарабатывает кнопка D.O. или венчурный фонд. Вы выбираете, это в течение двух дней, вот эта кнопка заработает, вы выбрали. В течение недели у вас на кабинете отображается сумма до безубытка, там условно там. Я не знаю, 1253 доллара. И два варианта, верно или нет. То есть у вас здесь расписано, что вы внесли столько-то, реинвестов было столько-то, выводов было столько-то, партнерка вышестоящему столько-то. Исходя из этого, у вас цифра такая-то. Если вы говорите, что верно, эта сумма за вами закрепляется, и в течение срока действия договора она вам возвращается. Если вы выбираете, что нет, вам нужно заполнить форму, почему нет. То есть, мало ли, ошибку какую-то допустили, что-то не учли, что-то непонятно. Вы пишете «нет» и описываете, почему нет. Вот таким образом. Дальше. Можно ли будет в ВФ приглашать новых партнеров, если я правильно понял, там будет своя партнерка через 4 месяца? Макс, да, будет партнерка, но только не через 4 месяца, а запуск у нас через 2 ориентировочно. То есть на разработку нам нужно ориентироваться на два месяца, и да, там будет своя партнерка, да, туда можно будет приглашать, и все это будет работать полностью, да. Так, если я хочу участвовать в отлайн-промо, а уж настоящий спонсор не хочет, как здесь быть? А Елена, здесь а, только уже ну, самостоятельно все это делать. Пришел вам реинвест, вы отправили. Пришел, отправили. То есть с первого реинвеста, вот первый человек вас один раз закрывает, вы им отправляете. Так, долларовый будут инвестор. А, нет, у нас все это интегрируется в венчурный фонд. Еще раз, инвест какой-то делать а, с плавающим процентом, еще с чем-то. Я не хочу. То есть, все, эта сфера меня уже вот прям. Венчурный фонд это тема, когда ты выплачиваешь от реальных активов, которые приносят реальные живые деньги. И ты выплачиваешь нефиксированный процент, а конкретную сумму, которая приходит, и все партнеры это понимают, и проблем никаких. Любые инвестиции вот подобного характера, это риски очень большие, это опять потенциальная возможность столкнуться с аналогичной ситуацией, я этого не хочу, все, ну, с меня хватит. Я на себя повесил 4 миллиона долларов долга, который мне за год надо отдать, и ну, с меня хватит, честно. Так. Инвест направление будет, уже объяснил, у нас вместо инвеста будет венчурный фонд. А, так, после выплаты ПДО аккаунт забайден. Николай, нет, у вас удалится депозит. То есть у вас просто удалится депозит. Аккаунт будет работать, ваши матрицы будут работать, все, что вы хотите в остальных направлениях будет работать. Просто удалится ваш депозит. Так, то есть замороженные деньги не придут. А, насчет замороженных мы говорили, то, что замороженное, мы постараемся перенести в венчурный фонд. То есть это еще под вопросом, это не точно. Если получится, мы это сделаем. То есть если это реализу... вообще реализуемо, мы сейчас занимаемся подсчетами этого всего. Если получится, мы сделаем это, перенесем венчурный фонд, чтобы с замороженных денег вы что-то получали также. Если не получится, то уже только без убыток мы сюда перенесем. Ну, те, кто нажмут эту ну... кнопку. Так, возврат вложения дает право работать в других направлениях. Да, Ирина, совершенно верно. Вне зависимости от того, что вы нажмете, договор оферты или венчурный фонд, вы можете дальше работать в любых направлениях, без разницы. То есть, я еще раз повторяю, нет ничего зазорного в том, чтобы нажать договор оферты. У нас с вами есть этот договор. Вы имеете право на это и полное, и моральное, и юридическое на эту кнопку нажать. То есть, здесь нет ничего плохого, зазорного и так далее. Если вы понимаете, что вам хотелось бы... Вернуть деньги по договору оферты, смело нажимайте, я это все сделаю, я реализую, вы, вам ваши деньги будут возвращены. Так, э, что за замороженными, только что объяснил, на SBR товар будет, на SBR это площадка по работе с токеном, да, то есть что мы сделаем, у нас SBR также запустится, и получится такое, что в вот на ходе у нас э, будет свой токен, правильно, вы поняли, я думаю, из э, материалов, которые я предоставил. А, и получается, что на SBA как раз вот за этот токен можно будет что-то продавать, покупать. Мы запустим эту площадку немножечко позже, но хотя я думаю за два месяца как раз пока будет готовиться венчурный это тоже будет готово. И соответственно уже можно будет сразу за этот токен что-то покупать, продавать, это будет интересно. Uh, так, я платила 4 матрицы для инвеста, затем ушла на инвест, мне открылись дополнительные площадки, 5 площадок, по а инвесту хочу ДО, да, когда мне выкладят по О, я смогу работать в матрицах? Да, Вера, об этом уже говорил, вы совершенно спокойно можете работать дальше в матрицах, без проблем. Так, открываю чат, друзья, пожалуйста, дальше вопросы. Так, жду еще немножко, давайте еще штук 5 вопросов и закрываю чат. Так, все, блокирую чат. Так, если в течение года не получится вернуть ДО, какие дальнейшие действия с нас? В жизни всякое бывает. А, Зоя, смотрите, я в течение года в любом случае это сделаю. Если вдруг а, что-то там, ну, может быть, у меня там что-то не получится, но я не знаю, что должно случиться, чтобы все, что я запланировал, не получилось и не принесло дохода. Я не знаю, что такое должно произойти. Но тем не менее, а, я в любом случае хотя бы частично уже начну возмещать, и вы это будете видеть и понимать, что там, я никуда не делся и продолжаю все это возвращать. То есть за это переживать не о чем. Я в любом случае возмущу всем партнерам до да, безубытка. Так, будет ли обучение по рекрутингу Skype? Да, Анатолий, я думаю, мы организуем а, как раз вот такие моменты. А, и потому что я раньше сам, например, на этом очень активно специализировался, и у меня была очень серьезная конверсия, поэтому я запишу отдельный урок, который будет доступен на первой или второй площадке, думаю, скорее на второй. И там будет обучение по рекрутингу, по работе в Skype. Так, веб будет существовать, пока существует компания, то есть дивиденды также будут выплачиваться постоянно. Совершенно верно, Макс, то есть когда у тебя есть токен, определенное количество, это равняется количеству долей, то есть это доли компании. И, соответственно, пока они у тебя есть, ты получаешь дивиденды. Сколько бы не было продуктов, сколько бы не было продуктов, там сотни, тысячи, миллионы, я не знаю, со всех них это будет доход. Дальше. Если не все лидеры в моей команде будут возвращать 10 долларов за инвестиции, могут ли люди менять спонсора без потери статистики в личном кабинете? Нет, и на спонсора менять нельзя. нельзя. То есть мы эти все перестановки убрали, а сейчас это невозможно. невозможно. Так, возмещать ПДО будут а, также наличный кабинет всей суммы в долларах. Совершенно верно, Светлана, да. А, сумма придет, вот если вы нажали, подтвердили, да, все верно, в течение года вам эта сумма поступает на кабинет, и вы ее можете вывести на любую удобную платежную систему, которая к этому моменту будет у нас работать. ВФ сколько будет действовать? Год? А, Марина, еще раз, смотрите, у нас ВФ это разработка не на год, и не на два, и не на пять, то есть это бесконечное движение. Мы будем постоянно в этом вечерном фонде наращивать активы, создавать что-то новое. А, сделать, делать так, чтобы на каждую долю приходилось как можно больше активов, чтобы доли эти росли в цене, чтобы дивиденды увеличивались. То есть здесь а, такое, что у нас нет границ. Да? У нас будет постоянное привлечение инвестиций в разработки, и при этом у нас не будет границ а, в развитии, потому что люди уже текущие, владельцы токенов, они будут иметь дивиденды со, со всех работающих продуктов, а люди, которые а, покупают, они будут инвестировать уже в развитие новых и разработку всего остального. Так что здесь а, работа просто бесконечна. Так, а, я заработала 5000 ТБР партнерских и купила пакет. Он вернется по ДО. Нет, Наталья, под ДО эти пакеты не вернутся. В учет идут только то, что вы внесли. То есть если мы сейчас начнем а, возвращать под ДО. А, суммы, которые вы заработали на пассиве, реинвестировали, на партнерки, еще что-нибудь, то получится такая сумма, что мама не горюет. Понимаете? То есть если здесь это хотя бы около 4 миллионов долларов, там сумма будет вообще космическая, которую за год физически невозможно заработать. Ну или я не знаю, каким каперфином надо быть, чтобы это сделать. Так, а, пополам. Можно если инвест разделить ВФ и До? Валентина, если у вас два депозита, то можно. То есть, если у вас один депозит, разделить его пополам нельзя. Если у вас два, вы на одном можете нажать ДО, на одном можете нажать ВР. Так, сколько можно купить матриц на 50 тысяч до, на Сигма? Простите, не знаю, как ударение правильно, на Сигма, на гима может, вас зовут. А сколько нужно купить матриц? на 50 тысяч долларов. Я не понял вопрос. Перезадайте. Сколько примерно в месяц или в день будем получать по договору оферты? Катя, по договору оферты выплаты идут не каждый месяц или каждый день. У нас есть год, один год. И за этот год идет полное возмещение. То есть, например, прошло 6 месяцев, я вижу, что мы можем закрыть разово это количество заявок. Да, есть свободные день, который мы, на, на которые мы сейчас это можем сделать. Но раз закрываем эти заявки. То есть люди получили. Такого, чтобы мы выплачивали каждый месяц, неделю там, или еще что-то, по ДО не будет. Наша задача сейчас взять оставшийся резервный фонд 350 тысяч долларов и из него сделать 4 миллиона за год. Если это получится сделать быстрее, с учетом разработок всех наших компаний, запусков и всего остального, то это будет быстрее. Если нет, то это год. Так, заморозили 50 тысяч ДБ, как не вернут? ИВФ не переведут? Лена, еще раз повторяю. Если мы сможем интегрировать это в венчурный фонд, мы это сделаем. Сейчас это под вопросом, понимаете? То есть в любом случае вы до безубытка то, что вы внесли, вы получите. Больше мы сейчас не, не в том положении, чтобы говорить о сверхприбылях каких-то, о переносе всех денег, там, замороженных, еще может дорисовать, там, до 10 тысяч процентов умножить, но это уже не то. Понимаете? То есть сейчас не та ситуация, когда можно говорить о огромных прибылях. Сейчас ситуация, когда нужно говорить о том, чтобы в первую очередь людей вывести в безубыток и дать им надежный источник дохода. Вот о чем речь сейчас. Так, продолжаем, пожалуйста. Чат разблокирован. <с> <zwei> Так, блокируем. Как я понял, с подарочных матриц вышестоящий начисление не получает. А с реинвестов этих вышестоящих будут получать деньги? Нет, конечно, Андрей, я об этом говорил. Когда а, только открывается подарочная площадка, вышестоящий не получает. Когда уже приходит реинвест, да. Так, сегодня запустилась компания, где многие лидеры из GMG. Название, как у твоего клуба. Как это прокомментируешь, Лена спрашивает. Я не знаю, как это комментировать. Я к этому совершенно никакого отношения не имею, я не знаю, кто взял эту информацию, но, блин, дайте бог, как пусть сделает. Это их право, их выбор, я к этому отношения совершенно никакого не имею. Так, правильно ли понимаешь, что если я уже инвестировал определенную сумму в венчурный фонд, то смогу инвестировать еще сколько угодно? Думаю, да, Макс, то есть мы будем прописывать все условия, показывать, сколько у нас, например, есть общее количество долей, которые мы готовы продать, сколько это будет стоить. И уже отсюда будем отталкиваться. То есть сейчас нужно время на то, чтобы это все просчитать, просмотреть, как все это делают другие, то есть сделать прям конкретные, уже более детальные условия. Так, спасибо всех, порвем, жаль, инвест не откроешь, люди серьезные на хотели залететь, а я поднять поближе, пишет Зоя. Но, к сожалению, возникла эта проблема, но опять же, с какой-то стороны к сожалению, с какой-то стороны к счастью. Потому что, во-первых, мы проверили окружение, мы проверили, как себя ведут наши партнеры. Те, кто кричали, что мы семья, уже ведут себя совершенно по-другому, льют негатив, там, относятся, не пойми как к нам. Но это хорошо, это ветка новое развитие. мы сделаем еще лучше, еще лучше, продолжим расти. И за этот год, я уверен, это будет просто взрыв, это будет бомба, мы это сделаем. И те люди, которые там... Когда-то говорили, что там Кабанов всех кинет, там еще что-нибудь, они потом будут сидеть локти кусать, что с не пошли. Вот в этом может даже не сомневаться. Так, поставил на ДО, в Матрице заработал за год намного больше. Тогда ДО аннулируют без выплаты. А, так, Олег, не знаю, вот это еще проверяют. Вот это еще проверяют, мы, мы просматриваем еще. Так, не думали, кстати, просто про этот вопрос, надо будет обсудить. Так, на 1DBF сколько акций в ВФ будет? Еще не знаю, пишем. Если ВФ не стрельнет, что дальше? А, у нас нет такого варианта, чтобы венчурный фонд не стрельнул, потому что запускается все, понимаете? Венчурный фонд – это просто объединение. Это не то, чтобы запустился вот одно что-то запустилось. У нас запускается целый ряд всего. И в любом случае это будет работать, ну, хотите вы, не хотите, ну, я в любом случае привлеку аудиторию, создам вокруг этого ажиотаж, движуху, и вот нынешняя ситуация, она наоборот в плюс сыграет. Потому что люди будут знать, что я не тот человек, который кидает, когда трудно. Я тот, который пойдет до конца и сделает, чтобы его партнеры вышли на офигенный уровень дохода. Вот и все. Поэтому за мной всегда будут идти люди. Так, GMMG – это ваш крайний проект. Что значит крайний, Сергей? Это мой единственный проект. И, блин, вопрос какой-то. Реинвест мне а, пришел, а, я сам на реинвест. Чем возвращать? Николай, переговорите с вышестоящим. Вот об этом я также сразу подумал. Поговорите с вышестоящим, что если вы ушли на реинвест, то договоритесь с ним об этом. Если он крайне против, то а, вашему партнеру, например, вы можете также сразу объяснить, что смотри. А, давайте так. Смотрите, мы делаем это с первого круга. Первый круг. да? Вот давайте правила сделаем. То есть... А, вот первый круг человеком сделал автореинвестом, вы ему вернули, со второго уже нет. Понимаете, да? И то есть таким образом, когда он со второго к вам придет, вы можете перекинуть кому-нибудь, кто… Блин, нет, нет, Как же сделать? В общем, если вышестоящий отказывается, это нужно обсуждать как-то с нижестоящим. Нам, видите, проще, ну, именно на своей первой линии делать то, что как бы выше… Только, только небеса, блин. Так, я подумаю. Дайте мне немножечко времени, я подумаю, как это все урегулировать. Мы что-нибудь придумаем. чате следите за Telegram чатом обязательно. Я там об этом сообщу. Так. Если я получал подарок от компании площадку, смогу ли открыть еще площадку в долларах с таким же депозитом или только после реинвеста? Или на площадок можно открывать неограниченное количество. Вот просто любое по своему усмотрению. Кнопки уже работают, Маргарита, в течение двух дней. ВФ это по-другому акции, за них будем получать дивиденды, пока существует компания. Да, Марина, совершенно верно. То есть пока у вас эти акции и пока, точнее значит, пока ВФ, это вообще неограниченная по сроку работы компания. Так как у нас постоянно создаются новые активы, новые направления, новые бизнесы, создается все больше потока дивидендов на существующие доли. Вот в чем смысл. Так, Разблокирую чат, пожалуйста, еще вопросы. <свист> Есть, блокирую. Будет ли приоритет ДО тем инвесторам, кто открыл недавно депозит, или по какой-то другой схеме будете закрывать доллар Светлана, да, совершенно верно. Приоритет будет у инвесторов, которые вложились последними. То есть это все будет происходить в обратном порядке, потому что те, кто зашел последними, они вообще ничего не увидели. И наша задача сделать так, чтобы эти люди как можно быстрее получили обратно свое. А, так, Артем Юрьевич, очень благодарна вам, незаменила, незаменимая Зоя Буратинова. Ну, Зоя, мы вам тоже благодарны, спасибо огромное. Так, Артем, твой а, основной доход был Джерман Дживанс. Ты рассказал, что открыл несколько бизнесов на земле, эти открыты на деньги инвесторов, Лена спрашивает. Лена, эти деньги открыты на чистый доход компании Смотри, когда а, изначально у нас запускался токен, правильно, у нас изначально были условия такие, что все, все что чистой прибылью покупается у компании, в плане токенов, это чистая прибыль компании. На то, что мы реализовывали а, и поездки, и мероприятия, и а, этот, а, блин, невенчурный фонд, как он называется, резервный фонд и все остальное. И это все считалось чистой прибылью. И по-хорошему, если бы мы продолжали движение в таком же духе, то в январе у меня уже был миллион долларов. Да, то есть и это считалось бы чистой прибылью компании. Часть это была бы резервный фонд, часть это была бы разработки там и все остальное. То есть изначально было запланировано так, и на всех мероприятиях об этом говорил. Так что это чистая прибыль компании. Так, партнер зашел на один на инвест 1 марта по 4 ДБР. Будет ли изменена сумма вклада? Да, Светлана, все будет пересчитываться. Чтобы работать в матрице, хотелось бы научиться в скайпе закрывать сделки. Сделаем. Сколько матриц дадут открыть на пакете в 50 тысяч ДБ? Просто нажмите кнопку, пожалуйста, и вы увидите. Вас в любом случае это ни к чему не обязывает, вы ничего от этого не потеряете, поэтому просто нажмите кнопку и увидите. Так, я место открыла заработанных матриц. Это будет считаться, как внесенные в компанию? Елена, нет. Нет, это не будет считаться как в компании. Прибыль венчурки начисляться будет в долларах, да, на Дима, да, она будет начисляться в долларах, потому что именно все дивиденды будут приходить в этой валюте. Так, когда примерно БК выйдет, Ферзар, Ферзар прошу прощения, а выйдет, я думаю, ну, до конца года точно мы постараемся это сделать в первой половине. Но это ну, не, не факт. Скорее всего, это будет вторая половина, третий, четвертый квартал. А, так, сколько будет стоить токен для новых партнеров? А, конкретных условий, друзья, по венчурному фонду еще нет. Мы это все будем расписывать. На это нужно время, чтобы все детально изучить и выкатить уже конкретные готовые условия. На какие деньги ты открыл клинику и так далее, Светлана Кабанова? Пишет. Почти одна фамилия, да, наверное, специально написала. И я объяснил, ответил на этот вопрос. Идем дальше. Так, друзья, давайте еще вопросы. Если нет вопросов. Так, все, друзья, вопросы останавливаю. Это у нас... Давайте так, вот я сейчас последний раз остановлю, и больше вопросов не будет уже. Поэтому, если хотите задать, то задавайте сейчас. Чтобы я остановил, уже по всем вопросам ответил, и все. И мы пошли каждый по своим делам. Потому что время, время нужно на то, чтобы все реализовывать. Так. Так, блокирую чат. Блокирую чат. А, так, так, так, так. Так, что будет с замороженными пакетами? А, замороженные пакеты, те, которые отработали, они будут перепроверяться. Если вы с этих пакетов, например, ничего не, не выводили, и это не реинвестированные пакеты, то а, вам будет это учтено а, в возврат. То есть, либо там, вы захотите этот венчурный фонд, либо в договор оферты. Uh, так, если топ-лидеры позвали в другой проект и говорят, uh, что это твой запасной проект, это как так, вчера стартовал вроде. Николай, если это self-made, вот этот какой-то там, uh, я еще раз официально заявляю, я не имею к этому никакого отношения. Если вы мне скинете информацию, кто сказал, что это от меня что-то, кто сказал, что uh, там что-то, к чему-то я имею отношение, я предупреждаю, что эти люди будут терминированы незамедлительно. И более того, если вы такие слухи распускаете, вы можете получить еще заявление в суд, ребятушки. Я еще раз повторяю, я к этому отношению никакого отношения не имею. Не надо дезинформировать людей, что какой-то там self-made, какая-то компания, там, я не знаю, матрицы, что это у вас, я понятия не имею. Не надо меня приписывать туда, где меня нет. Это, вот, это сейчас относится к тем лидерам, которые кого-то куда-то привлекают, прикрываясь моим именем. Не надо этого делать, ребята, вы заявление в суд получите. Окей? Окей. Так, как быть тем, у кого уже стоящий спонсор прекратил, э, прекратил, э, прекратил работу? Ну как будет Работать дальше самостоятельно, у вас есть обучение, у вас есть все, что необходимо, посещайте вебинары, посещайте курсы, смотрите все видео уроки, развивайтесь. Так, Зоя Бодренева хочет узнать, ты нас точно не обманешь, что self-made не твое, мое сердце это не выдержит. Ребята, вы еще до сих пор не привыкли, не привыкли к тому, что я правду как есть говорю все время? Но неужели за все время вы до сих пор еще не привыкли к тому, что я все говорю как есть? Если вы считаете, что, я не знаю, я там переживаю, что как вы там что-то воспримите или еще что-то, это не так. Я вам сразу говорю в цвет как есть. Понимаете? То есть я лучше попрошу прощения лишний раз там или как-то возмещу какие-то потери, которые люди из-за меня понесли, чем я буду врать. Так, будет ли к возврату депозит, который открывался с процентов с инвест-пакетов? Нет, не будет. Так, а матрица в ДБР открываться будет, а как потом вводить Ирина в ДБР, матрицы не работают. Я нажал на матрицу, у меня есть инвест, что будет с инвест? Ничего не будет, вы также можете выбрать договор оферты или венчурный фонд. Так, с замороженными токенами Ольга спрашивает, мы постараемся сделать так, чтобы перенести их в венчурный фонд, если это получится, если а, общий бюджетный фонд, то есть, да, вот нам, например, а, мы пропишем, что нужно столько-то нам же еще деньги на разработки нужны, правильно? То есть мы пропишем, что нужно столько-то долей на а, энный продукт, а, столько-то денег, если все это забьется нашими партнерами, теми замороженными токенами, всем остальным, где мы возьмем деньги на реализацию этого продукта, вопрос. Понимаете, да? То есть есть ряд продуктов, которые мы разработаем уже без вложений, да, дополнительных, то есть каких-то, то, что мы можем сделать своими силами, там, поработав просто на энтузиазме, на, на идее, но есть вещи, в которые нужно действительно вкладываться, поэтому здесь нужно все просчитать очень детально. Так, как отследить, что деньги по ДО вернулись, заходить каждый день? Нет, Илья, мы сообщим сразу по почтам, по всем чатам, в видеоформате, везде. То есть, например, выплатили какую-то часть по договору оферты, мы сразу сообщаем в чатах, что ребята, там, выплаты прошли. Обязательно добавьтесь в чат в Телеграм, официально у вас в кабинете, есть под кнопкой ваш чат, «Наши чаты». И а, в Телеграме я закрыл переписку, чтобы ничто вас не отвлекало от новостей. Добавьте сами, добавьте партнеров всех туда, чтобы все видели, что конкретно происходит. Так, какая прибыль будет в первое время, когда свои понятия не имею? Нам нужно это все рассчитать. Пока я не знаю. Нам нужно два месяца, чтобы понимать это все. Так, почему не видят мою почту, когда я вложу деньги, с чем это связано? Елена, не знаю. Сколько человек в программах участвует? Жилищная авто. Как получить? Когда получить? Первую квартиру, когда получить? Когда получат первую квартиру? Или, или в чем вопрос, да? а, Сколько человек участвует? Пока немного. То есть, еще до запуска до 60 человек еще не дошло. То есть сейчас идет добор как раз. А, как получить подарочные пакеты, непонятно. Андрей, прямо на вашем депозите. В инвест-кабинете есть кнопка. Вот туда нажмите и получите. Так, интернет весит. Я за тобой, за GMG. Спасибо. Так, что будет за замороженными пакетами? Объяснил. Артем, я. В кризис выкупал у партнера своих токенов, ты знаешь что об этом, я потратил наличку, токены заморозили, как это считать? Сергей, я не знаю, как это считать, вот, э, блин, продай обратно, я не знаю, ну, разберись как-нибудь самостоятельно с этим. Так, ПВФ будут начи начислены, так, ПВФ будут начислены, как часто, Светлана, э, э, еще раз говорю, об этом мы э, э, вот в течение двух месяцев, когда условия пропишем, будет понятно. До да, достаточно на кнопку нажать «Да». Совершенно верно. ВФ можно запустить открытие, открыть, так. ВФ можно запустить открытые на премии за квалификации М2Д1? Не знаю, не понял вопрос, Наталья. Так, заявления на ДО нужны, Наталья? Нет, не нужны. Достаточно будет просто нажать кнопку и потом подтвердить это все. Долларовые пакеты были переведены по 4 цента, теперь по 2 их пересчитывают. Ирина, еще раз, сумма будет пересчитана в долларах. Те люди, которые перевели а, с доллара, переведены с 4 на 2 центов, все это будет пересчитано, все это будет прописано в кабинете. То есть не переживайте. Знакомая купила ДБР, не успела активировать инвест. Будет ей возврат денег. Нужно подтверждение того, что она их не успела активировать, а не купила. Вот прям. То есть здесь вот очень спорный вопрос. Нужно, потому что люди многие блин, ведут себя очень нечестно. Не Они вместо того, чтобы а, что-то... Ну, по-честному, просто сказать, сколько они там потеряли или еще что-то, они придумывают схему, выкупают у кого-то там по одному центу, а потом пытаются мне впарить, что они вот не успели депозит открыть или там у кого-то купили или еще что-нибудь здесь, я не знаю, как с этим разбираться и как выяснять. Так, все, друзья, по вопросам мы заканчиваем, запись этого вебинара будет в чате сегодня, поэтому дальше что мы делаем, мы продолжаем. Работать в матрицах, мы запускаем промоушен, мы запускаем кучу направлений, связанных с матрицами, различные обучение, дополнение, нововведения, и многое-многое другое. Продолжают работать жилищные и автопрограммы, выступать наши спикеры, обучать вас, продвигать вас, делать для вас презентации и все остальное. Я продолжаю пахать просто вот изо всех сил для того, чтобы как можно быстрее все люди наши начали зарабатывать по там, получить, получать по договору оферты, зарабатывать на а, венчурном фонде, поэтому в а, ближайшие два дня сделайте для себя выбор, куда вы пойдете, Захотите в венчурный, заходите в договор оферты, куда вам удобно, куда вы больше хотите, это ваше право законное. Вот, и мы продолжаем двигаться, мы продолжаем делать лучшие продукты на этом рынке, мы продолжаем давать все честно и качественно, и поэтому я уверен, что те люди, которые там сегодня где-то нас грязью поливают, они потом будут очень стыдиться за свои слова. Поэтому вам я желаю терпения, позитива, мы справимся и будет еще лучше, чем было. Это я вам обещаю, даю свое слово. До встречи на следующих мероприятиях с новостями, нововведениями и очередными крутостями от GMG Holdings. Пока!